Директор мебельной фабрики отдыхал в Париже. Массу впечатлений. Все это рассказывает своим приятелям. Блин, такой город, магазины, улицы. А женщина... Мечта любого мужчины. Понимают с полуслова. Захожу я, значит, в маленький ресторанчик сажусь. Ко мне подсаживается такая бра, м -м, умопомрачительная красотка. Понимает, что я по их на салфеточке рисует бокал, но я и наливаю. Нарисует сигаретку, но я ей так прикурить. Потом рисует на салфетке. Две фигурки такие танцующие, но я и пригласил на танец. Ну, ну, а потом, а потом рисует мне кровать. Ну, ну, ну, а ты? Я до сих пор не пойму, как она поняла, что я директор мебельной фабрики. Это был анекдот от подписчика Ивана. Иван, спасибо тебе огромное за этот прекрасный и прикольный анекдот. Поздравляю всех сегодня с праздником День народного единства, 4 ноября. Поэтому, чтобы выходные у вас прошли замечательно, все у вас было хорошо. Всем пока-пока.